Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Биткоин и криптовалюта чувствуют себя неплохо в начале этой недели. Но есть два главных события, которые произойдут на этой неделе и за которыми я буду обязательно следить. И тебе стоит тоже, если ты холдер биткоина. Что это за событие? Давай узнаем сразу. После того, как ты поставишь лайки, напишешь комментарий в поддержку канала. Давай наберем, как обычно, 3000 лайков. На прошлых видео мы это сделали успешно и достаточно легко. Большое спасибо за поддержку. Итак, первое событие. Главные крупнокалиберные компании собираются отчитываться о состоянии своих дел на этой неделе. Конечно же, глаза всех инвесторов прикованы к ним прямо сейчас. Почему? Потому что, если у этих крупнейших компаний мира будет все хорошо это даст большую надежду для рынка если же их дела будут мягко говоря не очень рынки могут готовиться к худшему какие же компании на этой неделе повлияют на рынок это microsoft apple google amazon logitech coca-cola meta или facebook ford и так далее как мы видим на этой неделе самые топовые компании готовятся отчитываться о доходах и это точно повлияет на рынке в зависимости от результатов деятельности этих компаний, рынок и выберет движение – вверх или вниз. Второе событие – это экономические данные. И у нас будет целый список таких на этой неделе. Поверь мне, это очень важные данные, которые тоже повлияют на то, в какую сторону будет двигаться рынок. И если ты будешь следить за обновлениями этих данных, ты сможешь прогнозировать следующее движение рынка. Мы получим данные об активности в секторе услуг, индексе деловой активности, индикаторе потребительской уверенности. Также узнаем новые данные о продаже новых домов, изменения ВВП США за третий квартал и, самое главное, инфляционные данные и данные о безработице. На самом деле здесь есть подвох. Многие думают, что негативные данные про экономику на этой неделе могут обвалить рынки. Но падение спроса на новые дома в США может наоборот привести к падению CPI на самом деле. И если цены на недвижимость и цены на аренду немного упадут из-за падения спроса, то CPI, частью которого эти цены и являются, тоже может упасть вниз. А значит инфляционные данные могут быть немного ниже ожидаемых, что конечно же приятно для рынка. Но есть также два самых главных экономических факта, что выйдут на этой неделе. Первый из них – это ВВП США за третий квартал в четверг, и второй из них – это Core CPI индекс в пятницу. Это очень важные показатели. И как мы помним, в первом и втором кварталах ВВП США упал два раза подряд. Это техническая рецессия по определению. Мы уже в рецессии по факту. Несмотря на то, что такие влиятельные люди, как Илон Маск или Джанет Йеллен, говорят о том, что мы только, возможно, будем в рецессии в будущем. Технически мы уже в ней. Ведь рецессия — это когда два квартала подряд ВВП падает. Именно поэтому новое обновление по ВВП на этой неделе будет таким важным. И это произойдет уже в четверг. Это очень, очень важно, подчеркиваю. Если ВВП будет падать третий квартал подряд, рынкам это точно не понравится. Что касается индекса потребительских цен Core CPI. В прошлый раз мы увидели рост CPI, но Core CPI наоборот упал. Если что, Core CPI – это индекс, который не учитывает инфляцию у продуктов питания и энергоносителей. Уже в эту пятницу мы увидим, что изменилось с крайнего отчета. Стало ли лучше? И если стало, то рынки обязательно отреагируют позитивно. Поэтому обязательно следи за этими показателями. Конечно же, по итогу этой недели ФРС США и Джером Пауэлл тоже сделают свои выводы. Совсем скоро нас ожидает новая встреча ФРС. И угадай, что? Эта неделя и эти два события обязательно повлияют на решение на этой встрече. Уже на этой неделе мы сможем легко угадать, что ФРС США будет делать дальше. Останется ли она такой же жесткой в плане роста процентных ставок или же станет более мягкой? Ведь если они станут более мягкими, то рынки начнут расти. И, конечно же, ФРС продолжит повышать ставку. Но если сегодняшняя неделя и эти два больших события будут позитивными, то повышение ставок станет намного ниже, чем ожидает рынок. И вот это уже заставит его расти. Итак, два самых главных события, что произойдут на этой неделе и точно отобразятся на биткоине. Это доходы крупных компаний и экономические данные, такие как ВВП и CPI. Следи за ними, и ты сможешь понять, в какую сторону будет двигаться рынок дальше. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было полезным или интересным, не забудь поставить лайк. Это очень помогает каналу, а мне помогает находить мотивацию для создания нового контента. Большое спасибо за твою поддержку и увидимся в новых видео. До скорого.